От прошлого к будущему. У нас на очереди культурный разбор. Сегодня мы познакомимся с коллективом студии Mega9Pixel. Эти сахалинцы разрабатывают игры и приложения. Сейчас они готовят два новых проекта. Один из них — виртуальное арт-пространство, которое разместят прямо на улицах Южно-Сахалинска. Другой — визуальная новелла. На самом деле, этот непримечательный узор – самая настоящая картина. Для того, чтобы увидеть работу художника, потребуется смартфон со специальным приложением. Правда, сейчас оно есть только у одного человека – Михаила Щутина. Именно он занимается разработкой проекта под кодовым названием «Сахар». Это наш проект по дополненной реальности для э, Сахалина. Э, он будет включать в себя, скорее всего, много модулей, но, допустим, один из модулей — это если видели какие-то, вот, э, допустим, продукты с дополненной реальностью, когда-то вы наводите на объект, и там в 3D появляется какая-то картинка, через телефон ее видно. Вот что-то похожее мы решили с этого начать, потому что это технически самое простое». Работает приложение просто. С помощью камеры смартфона захватывает напечатанный маркер и заменяет его на объемную картину или даже мини-игру. Это приблизительные примеры того, что в конечном итоге увидят сахалинцы. Сейчас разработчики ведут переговоры с художниками, которые смогут наполнить виртуальное арт-пространство. Кстати, мастеров рассматривают не только местных. Любой человек, тоже в Париже, в Африке или, возможно, где-то в Латинской Америке, да, захочет показать свое творчество, его увидит в Южно-Сахалинске. Вот, с ссылкой на, возможно, его контакты, еще что-нибудь такое. То есть это достаточно такое интересное соединение культур, то есть такое такое как сказать, глобальное что-то такое интересное. Вот. Разработчики планируют разместить первые маркеры на остановках областного центра. Правда, добро им на это пока никто не дал. Переговоры с администрацией еще предстоят. Если все получится, то погрузиться в виртуальные галереи сахалинцы смогут уже в этом году. Также в 2021-м в свет выйдет еще один проект студии визуальная новелла записки из бункера. Разрабатывали ее несколько лет, и так совпало, что именно сейчас к дате релиза сюжет игры стал как никогда актуален. Мир э, пережил апокалипсис от неизвестного вируса, и э, вся история точно на одном главном герое, который выжил благодаря тому, что э, всегда боялся и всегда был готов к такой глобальной катастрофе и построил бункер. Визуальная новелла – это анимированный фильм. Время от времени пользователю приходится выбирать фразу или действие за главного героя. От этого зависит завершение истории. Кстати, в записках из бункера три альтернативные концовки. Узнать, какие именно, можно будет только летом, когда выйдет игра. Несоциальными сетями единое. Сегодня большинству сахалинцев и курильчан представить жизнь без смартфона практически невозможно. Когда весь мировой интернет и современные информационные технологии умещаются на ладони, вполне логично, что и разместить там Южно-Сахалинск задачам выполнимая. Во всяком случае, если речь идет о дополненной реальности. О том, как сделать островную столицу интерактивной, задумались энтузиасты местной студии Мега 9 Пиксель. Сегодня ребята занимаются разными направлениями. Работают с графикой, создают компьютерную игру и делают много чего еще. Обо всем этом мой коллега Данил Паршуков поговорил с руководителем студии Алексеем Беряковым. Запись беседы представляю вашему вниманию прямо сейчас. Алексей, здравствуйте. здравствуйте. Давайте немножко поговорим, собственно, о цифровизации, так сказать, до да, Южно-Схальницкой. Какие у вас идеи есть, чтобы сделать его интерактивным? Идей на самом деле очень много, и они за год разработ, скажем так, осмысления того, как это вот может выглядеть, пришло очень много. Это и возможность также сделать и просто галерею где люди могут просто где-нибудь в общественных зонах, как на остановках, домах или, например, на заборах, да, увидеть какие-то интересные картины наших сахалинцев и не только. Вот. Но в дальнейшем у меня идея, а почему останется только на картинах, это как-то неинтересно. Тем более, когда мир уже превратился в достаточно такой, скажем так, большой, как сказать, много возможностей появилось у нас. И с этими возможностями, начиная с 3D, с, визу... с возможностью внедрения уже интерактива какого-то. Вот. И зачем останавливаться? И я подумал, что да, можно сделать что-то большее. И у меня уже началась уже дальше идти мысль, как это все можно реализовать. И у нас получилась такая история, то что... Э, и появилась идея, а почему бы мне отреставрировать моя канива, mm -hmm. которую в реальности не могут отреставрировать. И потом, как бы, получается, воссоздать его именно в таким видом, в котором он был в прошлом. Вот, достаточно таким. Может, даже до того, как туда поставили наши ядерные, <смех> ядерные двигатели. <смех> Дальше пошло более интересное, более такие возможности, как создать полностью какую-то анимацию местами. Где-то, возможно, это будет, например, какая-то игра. То есть, например, да, и, и на самом деле это не только выставочная зона, это достаточно большой широкий спектр возможностей, да, для того, чтобы, например, э, и поднять к, э, интерес, например, к образовательной части, например, это можно воссоздать какие-нибудь сцены из истории южно -Сахалинской, и вообще Сахалинской области, это можно, в принципе, создать... Э, те же самые, назовем ну, слово, покрыть, да, покрыть полностью музеи, где можно воссоздать очень много интересных вещей, оживить, например, какого-нибудь медведя, который в Красной книге, да, еще что-нибудь такое. Это достаточно широкие возможности. Много, конечно, упирается именно в визуализацию. То есть нужно, конечно, много потратить именно на визуальную часть, конечно, силы и времени. Решили, что мы возьмем, грубо говоря, вот эту самую готовую, возможности, вот эти, которые есть да, технические, и улучшим их. Сейчас вот как раз мы этим занимаемся, то, что улучшаем, то, что есть. То есть пытаемся в свое внедрить уже разработанное. Это очень сложно, но я надеюсь, что у нас получится расширить, скажем так, круг возможностей и сделать в Южно-Соколинске действительно что-то настолько необычное, что да, о нем будут даже говорить на Западе. Что будет смысл приезжать? Ну, вот, кстати, в связи с этим вопрос, кому, собственно, эти технологии больше пригодятся? Как вы считаете, туристам или все-таки местным жителям? Uh, здесь, на самом деле, uh, я бы даже выразился, это, во-первых, это для культуры хорошо, <laughs> это для, общем, культ... да, для... для культуры России это в целом хорошо, потому что это возможность встретиться и с э, творчеством какого-то другого человека, живущего где-то там далеко в Бразилии, вот, рисующего какой-нибудь стрит на стене, ну, вот, э, и он, например, захотел э, поделиться своим творчеством, и, например, выложится у нас на нашей, грубо говоря, целом городе галереи, где он может сделать свою собственную выставку в целом городе. И каждая его работа может человека отправить куда-нибудь на его тоже официальный сайт или Инстаграм. То есть он может таким образом «О!» себе, как говорится, немножко поднять интерес к своему творчеству. И это, в принципе, и для маркетинга хорошо в целом. Получить фидбэк, да? Такой да, конечно. Образ. Узнать очень много у, от русских мнений от сахалинцев. Типа, спасибо за ваше творчество. Это всегда приятно, когда творчество оценивают даже на таком краю земли, как Южно-Сахалинск. Слушайте, вообще, как, в принципе, идея пришла в голову по такой дополненной реальности Южно-Сахалинске? Были ли какие-то конкретные примеры? Или вот в целом мысль пришла и пришла. На самом деле все хорошее создано до нас. Поэтому я просто увидел интересное видео, которое выложили в интернет. Там, получается, один из разработчиков э, дополнительной реальности приложения да, сделал альтернативную э, галерею да, внутри э, какого-то художественного музея Знаешь? в Санкт-Петербурге. Точно уже не помню, дело было давнее. Но э, мне очень понравилось то, что, вот, блин, как, почему бы... А чё, какая проблема сделать это у нас? То есть что мешает? Вот. А потом я подумал, ну как-то у нас вот есть некоторые... Моменты, что нету таких мест притяжения, где бы было всегда постоянно много народу. Таких мест у вас мало. Наш музей, конечно же, он есть, но все-таки молодые туда мало ходят. То есть все равно есть какое-то ограничение в аудитории. То есть все равно делится сегмент аудитории по возрасту. И я подумал, а где можно найти, собрать всех людей? И я подумал, улица. Почему бы и нет? Улица – это всегда это жизнь, это, это всегда основа. Это остановки, это дома, это культурные центры, парки, скверы. Это, это, это те самые центры, где объединяются людей. Почему ограничивать себя только каким-то одним зданием? Вот. Uh -huh. И я подумал, блин, вот это очень интересно возможность действительно и для творчества, и для реализации сахалинских творческих людей да, себя как-то показать. Не только где-то в, в одном месте в какой-то галерее, а ты можешь прямо на остановке увидеть действительно картину свою собственную картину, и люди могут это порадоваться за то, что вот, оказывается, у нас есть такой художник. Вы упомянули уже про силы и средства, да, что их понадобится много, а mm -hmm. с точки зрения финансов большая сумма? И ведете ли уже переговоры с кем-то, может быть, с областью, с городом? Единственное, кто окликнулся, действительно, это оказалось, что но наш город uh -huh. вот uh -huh. это администрация от администрации шускалинская вот. они занимаются арбанистикой, ну и сейчас как раз мне дает несколько интересных эти решений для города даже создают по моему целый виртуальный город копию нашего виртуального города ну если я правильно помню вот они пошли навстречу и предложили сейчас свою поддержку и мы сейчас вот наводим как говорится мосты пытаемся понять что как можно лучше сделать в том плане, как помочь друг другу. Вот. И пока, к сожалению, на данный момент только единственное, что наш город пошел навстречу. Ну, уже неплохо. Уже неплохо, да. Уже если, как говорится, как говорится, а заговорили об этом, значит, кому-то нужно. Спасибо большое за интервью и что пришли к нам сегодня. Всего доброго. Спасибо.